Не печаль в моих глазах, не тоска, А досада на внезапную грусть. Ну и пусть ты далека-далека, Ну и пусть ты одинок, ну и пусть Не расходится холодный туман. По осеннему нахмурился день, Может, не было любви, был обман. Но зачем же распустилась сиренка, а зачем в этот призрачный час, В этот тихий сумрачный день Январем запорошила нас Белоснежно-хмельная сирень? Надо мной зашились стиль кусты Молодой шелковистой листвой И пенят меня шальные цветы Этой свежестью сиреней хмельной Поставила, как лед по весне, твоя легкая прозрачная тень. Неужели это было во сне? Но зачем же распустила сирень? Так зачем в этот призрачный час, в этот тихий сумрачный день? Январем заборошила нас, Белоснежна, хмельная сирень. Чем в этот призрачный час, в этот тихий сумрачный день Январем заборошила нас белоснежно-хтыльная сирень Не печаль в их глазах, не тоска, а досада на внезапную грусть Ну и пусть ты далека-далека ну и пусть я одинок, ну и пусть не расходится холодный туман. В осеннем нахмурился день, может, не было любви, был обман. Но зачем же распустилась сирень? Ах, зачем в этот призрачный час, в этот тихий сумрачный день? Ночный день Январем запорошила нас Белоснежно-пыльная сережка